Всем здравствуйте, как и обещали, мы более детально поговорим про оборудование, которое мы устанавливаем на мойке самообслуживания. Хотел бы начать с помпы Хавк. Вот обратить внимание на саму голову, она полностью вся летая, если ее сравнивать с другими помпами, то то они в основном бывают полые и тонкие стенки, которые быстро разъедаются. А также у данной помпы, у нее очень хорошего качества сальники, которые находятся внутри вот этой вот головы. Их нужно заменять, ну в идеале, конечно, это раз через каждые полгода, но в принципе год-полтора они отслуживают. Я думаю, кто уже с этим сталкивался, обратил внимание. Еще одним большим плюсом помпы Хавки является вот такой вот толстый керамический поршень. В помпах других производителей этот керамический Поршень всего 2 мм, толщина вот этой вот стенки. Здесь же 4. Ну, 4-4,5-5 миллиметрами, если точно там замерять. Как она портится, чтобы вы понимали. Когда клиент, например, отпустил пистолет, и у вас стоит просто система байпас без тотал-стопа, то тогда здесь внутри образуется... Ну, вода начинает крутиться внутри помпы, вода нагревается, и когда клиент нажал заново, опять он нажал холодную воду, то это резкий перепад температуры, она начинает трескаться. Как мы это увидели, как я лично понял, а я 10 лет уже занимаюсь этим помпом, Помпами, вообще продажи оборудования мы заметили что именно из-за этого происходит вот она начинает трескаться эта помпа и оттуда так как здесь высокое давление 200 бар начинает течь вода и она затекает внутрь вот этой вот части где не должна быть вода частотный преобразователь Плюсы частотных преобразователей. Чтобы вы понимали, чтобы запустить любой двигатель, ему нужно а, единовременно в 4 раза больше электричества. Значит, на какие-то доли секунды он использует 22 киловатт. Представьте, если 5,5 киловаттный двигатель, 200 баровая помпа, и чтобы ее запустить, она так же запустилась, эта помпа, во-первых, это шпонпаз, который разбивается очень, ну, через год-полтора-два, уже разбивается. Конечно, когда стоит частотный преобразователь, этого не происходит. Помпа запускается очень медленно. Это первое. Второе. Вы можете использовать тот стоп что это значит клиент отпустил пистолет все оборудование остановилось значит у вас не идет лишняя вода значит у вас отключается электричество получается вы экономите на электричество если у вас стоит частотный преобразователь это второй плюс если у вас вдруг на линии например да у вас три линии это трехфазное оборудование три фазы по 220 то если на одной из линий не 220 а 180 там 160 то частотник выравнивает электричество и у вас двигатель получает не будет нагреваться или не будет напрягаться из-за того что из-за больших перекосов или в электричестве. Регуляторы высокого давления, которые мы устанавливаем на наших мойках. По умолчанию мы ставим стандартную комплектации, у нас идет вот такой вот регулятор, это VRT-3. Из всех, что я, например, устанавливал регуляторов на сегодняшний день, это самый лучший регулятор. Во-первых, он долго держится, год-полтора-два точно на объектах он у нас стоит и, в принципе, работает очень хорошо. Раньше мы ставили вот такие вот ST-261. Тот, это итальянский регулятор, это немецкий регулятор. Ну, вот этот вот, честно, через полгода уже начинается проблема, начинает течь со всех сторон, там еще какие-то то моменты. Что касается VRT3, то этих проблем, в принципе, не бывает. Еще хотел, кстати, сказать, очень многие наши клиенты спрашивают uh, RAM-комплекты на эти регуляторы. Честно, ремкомплекты у нас есть, да, мы их продаем, но я вам что хочу посоветовать. Если даже вы замените весь RAM-комплект, он все равно через три месяца потом испортится опять у вас, опять через три месяца вы будете заменять вот эти RAM-комплекты. Поэтому я вам советую, поменяйте просто регулятор. Вот Прошло год-полтора, просто возьмите, выкиньте этот регулятор, поставьте вместо него новый. И работайте себе дальше, зарабатывайте свои деньги. Потому что ну, это та вещь, которую ну, не стоит на ней заэкономить. Это все течет, и это все потом ну, вам лишняя головная боль. Зачем она вам нужна? Ставьте лучше новый регулятор. Еще год, года полтора точно вы забудете, где он находится. Там. Очень часто наши клиенты просят на стандартном оборудовании без частотного преобразователя, просят ставить регуляторы с тотал-стопом. Чтобы вы понимали, обычный регулятор, это идет с системой байпас. Это что значит? Когда человек э, выставил давление, все излишнее образующееся давление, оно просто сбрасывается э, или в канализацию, или обратно в саму магистраль низкого давления. Здесь же в тотал-стоп вы получаете, когда вы отпускаете пистолет, здесь стоит микрик, э, вы отпустили пистолет, и все, двигатель остановился. Но если у вас не стоит частотный преобразователь, Поставив вот такую вот систему с Total стопом с чем вы столкнетесь? Представьте, каждый раз 5,5 киловатт, это запускается двигатель, останавливается, запускается, останавливается. Вы видели, как работают люди, которые заезжают на мойку, помыть машину? Они же пытаются пристрелить эту машину. В результате оборудование очень быстро выходит из строя. Поэтому ни в коем случае, не то чтобы там я вам не советую, я просто настоятельно прошу, если у вас не стоит частотный преобразователь, не вставьте ни в коем случае Total Stop систему уничтожит ваше оборудование вообще к чертям. А дальше, это демпфер. Мы ставим в любой комплектации абсолютно, мы ставим вот такие вот демпферы. Что он дает? Когда клиент отпускает пистолет, здесь внутри резиновая мембрана, получается весь вот этот гидроудар получает вот этот вот демпфер, а не оборудование пистолеты, которые мы устанавливаем на мойках самообслуживания. Пистолеты по умолчанию у нас идут st 2 в любой комплектации, которую мы устанавливаем. Чем отличаются вот, например, вот эти два пистолета? С синим вот таким вот курком – это зимний пистолет, который течет зимой. Например, вы отпустили пистолет, но с него будет продолжать все равно течь вода. И летний – это вы отпустили курок, и все, вода, здесь стоит клапан, все, она закрылась, вода не течет. Для чего течет вода на зимних пистолетах? Для того, чтобы она, естественно, не замерзала. Иначе, если вы ее отпустите и она остановится, то, конечно, вся магистраль у вас полностью промерзнет и придется ее заново отогревать. Что хочу вам объяснить. Нельзя собрать хорошее оборудование из а, дешевых каких-то комплектующих, потому что это такая вещь, которая работает все время, с ней работают люди. Это постоянные включения-выключения, это 200 бар, это много чего, много нюансов. Поэтому не то, что мы стараемся, мы только так и делаем, мы собираем оборудование только из качественных комплектующих. Это а, пистолеты СТ-2300, это вот такие вот литые а, переходники или копья. Можно вот такое копье поставить не из нержавейки, а из обычной оцинковки, и внутри вот это будет пустотное такое. Вот здесь вот бывает пустота, которая потом через там, месяца два-три уже разбивается, и остается просто трубка. И трубка потом, причем, со временем тоже начинает ржаветь. Дальше мы используем форсунки. Это форсунки Лехлер. Люди, которые э, давно занимаются мойками, знают, чем отличается форсунка Лехлер от любой другой форсунки. Ну, в основном, конечно, это стоят просто дешевые китайские форсунки. Но мы не хотим рисковать своим именем ради того, чтобы где-то что-то циклировать и продать оборудование какому-то клиенту, который просто хочет что-нибудь дешевое и ему без разницы на качество. Если там будет написан надпись "Куга", значит это мое имя, это значит мое лицо. Я отвечаю за это оборудование. Я лучше не продам оборудование, чем продам его плохого качества. Вот эта вот пенная насадка, она специально для моих самообслуживания. Она не ломается так часто, как вот, например, вот такая вот пенная насадка. Некоторые э, в целях экономии, они ставят вот такие вот пенные насадки, снимая головку, снимая вот эту вот нижнюю часть. Можно Здесь заглушить да, обе дырки И в принципе это тоже будет работать Но минусом огромным является то, что клиенты начинают крутить Вот она вот здесь вот вращается И вот здесь вот находятся пены, Вот такие вот лепестки, которые регулируют ширину струи и вот они очень часто просто ломаются, потому что клиенты или роняют эти пены, или там еще что-то с ними происходит. В общем, она не приспособлена для моих самообслуживания. Клапана, то, что мы используем, это фирма Danfoss, это клапан высокого давления, это клапан низкого давления фирмы Danfoss. Они используются, во-первых, на выходе с АВД, ставятся отдельно на магистраль пенную и отдельно на магистраль воды. Для чего это делается? Когда у вас клиент нажимает функцию пена, клапан воды закрывается. И э, пена не попадает в магистраль с водой. Если же он нажимает кнопку «вода», тогда э, вода не попадает в магистраль пены. И еще э, эти клапана используются как аварийные клапана. Вообще, на мойках, э, на обычных мойках, мойка самообслуживания обязательно нужно сбрасывать э, давление. Для этого э, ставятся вот такие вот клапаны высокого давления. Они стравливают воду, и все оборудование не будет под высоким давлением. Клапана низкого давления – это для того, чтобы когда у вас закончились деньги у клиента, чтобы просто так не шла вода постоянно. И бывает так, наверное, многие заметили, что приезжают, к примеру, там таксисты и начинают просто, не, не закидывать деньги на, в терминал, просто мыться именно той водой, которая просто стравливается с пистолета. Вот чтобы этого не происходило, ставится на магистраль низкого давления вот такие вот клапана Мы используем шланги Simberjet. Это шестерка-шланг, выдерживает до 400 бар. Шланги очень хорошего качества, я думаю, многие наши клиенты уже в этом убедились. Единственное, что у них, они немного жестковатые были. И, Пожелание было наших клиентов сделать так, чтобы шланги были немного мягче. Это пожелание мы тоже учли и нашли вот такие вот шланги, которые на рынке уже, в принципе, давно. Шланги очень хорошего качества, и они также выдерживают до 400 бар. Но еще одним их плюсом является то, что они очень мягкие. И вот когда он, шланг вот так гнется, это очень удобно для ваших конечных клиентов. Как работает дозатрон? Дозатрон – это полностью механический дозатор. Сюда поступает вода под низким давлением, в результате здесь срабатывает механизм, он начинает подкачивать отсюда снизу, здесь бывает шланг, и отсюда начинает подкачивать химию. Химию не нужно разбавлять, ее можно использовать в чистом виде. Просто опустили шланг с дозатрона в вашу канистру, и дальше уже отсюда смешанная химия идет в магистраль и оттуда распределяется по аппаратам АВД. Существует ошибочное мнение, что если вы поставите дорогой дозатор, то у вас будет работать химия лучше, или у вас на мойке будет использоваться меньше химии. Это абсолютно не так. Она будет одинаково плохо работать, если это дешевая и плохая химия. Старайтесь брать обратную связь с ваших клиентов, спрашивать у них, устраивает ли их химия, устраивает ли, как она моет, как она пенится, устраивает ли их давление, которое на вашей мойке. Может быть, они хотят чуть больше давления. А от дозаторов не зависит, как будет работать ваша химия. Двигатель, который мы используем, в основном это двигатель Равель. 5,5 кВт, здесь стоит очень хорошего качества подшипник, который, в принципе, никогда не приходится менять. Хорошая оцентровка у ротора, это тоже очень важно. Например, на российских двигателях оцентровка немного хуже, и там бывает так, что именно из-за оцентровки двигателя сгорает. Обмотка очень хорошего качества, который идет в запас. Очень часто бывает, что у вас на одной фазе может быть 160 вольт, там, на другой 220, на третьей 170, ну, примерно, до да, 130, даже такое бывает. Это, конечно, большой минус, и тогда двигатель будет нагреваться, и он может сгореть. Тут уже, конечно, уставит российский двигатель. Но чем отличаются российский и итальянский? У российского двигателя у него хуже качественного подшипника, который там полгода-год надо менять. У него бывает так, что плохая центровка. И если вы включите два двигателя, две помпы 200 баров, два двигателя 5,5 кВт, но на одно, один это будет российский двигатель, один итальянский, при включении вы поймете разницу. Потому что итальянский двигатель, он выдает все свои 1450 оборотов заявленных, российский же двигатель не выдает столько оборота, он не выдает столько бар конечно лучше поставить частотный преобразователь тогда вот этих проблем у вас не будет что мы еще устанавливаем в наши терминалы мы можем установить по желанию клиента этот диспенсер для выдачи карт это хоппер для выдачи жетонов также мы сейчас устанавливаем терминалы для оплаты банковскими картами эквайринг наверху на этом экране воспроизводятся qr-коды при наведении сюда камеры телефона вам автоматически будет приходить электронный чек. По российскому законодательству можно использовать такие вот QR-коды вместо принтера чеков. Также мы можем сейчас ставить, это онлайн-кассы, это перевод денег на пост, это центральные терминалы, это сенсорные мониторы, которые мы дублируем потом, если по желанию клиента, обычными пьезокнопками. На сегодняшний день те платы, которые мы используем, они не ограничены функционалем, вы задавайте то, что вы хотите, а мы уже решим любую задачу, что касается исполнения на мойках самообслуживания. Хотел бы рассказать про пылесосные станции, которые мы устанавливаем на наших объектах. Во-первых, это э, только не ржавейка, здесь э, пьезокнопки, кнопки Внутри э, самих пылесосных станций стоят вот такие вот итальянские пылесосы фирмы Sateco, Panda, очень хорошего качества, здесь стоят очень качественные турбины итальянские. Мы по умолчанию используем только трехтурбины и пылесосы. В основном наши клиенты все включают только две турбины, а третья у них остается в запасе. И если вдруг когда-нибудь у вас сгорит, э, например, одна из турбин, то вы спокойно можете отключить ту, которая сгорела, и включить запасную турбину. Очень часто, что вот эти вот пылесосные станции, так как вы не видите, что внутри находится, очень часто внутри устанавливают дешевые китайские пылесосы. Потом это будет для вас проблема, потому что в основном все зависит именно от него. Пистолеты, которые мы используем. Пистолеты мы используем тоже Италия. Они очень хорошего качества. Во-первых, это хорошая рукоять, которая не слетает потом через какое-то время, там, ручка или там не разлетается вообще. Дальше Шланг. Обращайте ваше внимание даже на вот такие вот мелочи. Это шланг тоже Италия. Он не, за, не рассыхается зимой, он не, не замерзает зимой, там не становится дубовым зимой. С этими шлангами такого не происходит. Он как был гибкий, такой гибкий останется и зимой, и летом. Еще один нюанс, на котором бы хотел остановить свое внимание, это пылесосные фильтра, которые находятся внутри вот такой вот пылесосной станции. Очень часто ваши клиенты, они не просто сухую пыль только вытаскивают из машины. А еще это там, например, какая-нибудь может быть грязь, это может быть разлитый тосол, Поэтому хотелось бы обратиться ко всем владельцам автомоек. Обязательно стирайте эти пылесосные фильтра каждые два дня. Обязательно. И ни в коем случае нельзя использовать влажный фильтр и устанавливать ее обратно в пылесос. Только сухой. Покупайте заранее вот такие вот дополнительно э, фильтра, чтобы вы могли помыть один пылесосный фильтр и поставить в это время сухой уже. И обязательно эти фильтра нужно мыть хозяйственным мылом. Почему? Если вы будете просто водой смывать вот эту вот грязь, она не смоется, она в любом случае внутри пропитывается грязь, она остается внутри и э, в результате э, фильтр просто не проходит через него воздух и он ужасно плохо потом начинает всасывать грязь. И никакими шампунями, никакими порошками, только хозяйственное мыло. Спасибо всем, кто досмотрел нас до конца. Надеюсь, что информация была для вас полезной. Пишите, чтобы вам было интересно еще посмотреть на нашем канале или в нашем инстаграме или где вы нас увидите мы стараемся для вас мы стараемся быть лучше мы сами становимся лучше и вы с нами вместе можете стать намного лучше